Всем привет! Скажу честно, я не знаю, к какой рубрике относить этот видос. Здесь я вроде бы не разбираю жалобы, но люди отлетают в бан. РП я вроде бы тоже не особо досконально отыгрываю, но люди отлетают на спаун. На стадии монтажа этого видео я понял, что РП тут только в рамках профессии бандита и полицейского, не более. Ибо если взять примеры с катаной, которые были в прошлом ролике на гамбите, и есть в этом, то они с одной стороны не вписываются в рамки РП ну уж совсем, но правилами сервера такие мувы с ней не запрещены. Короче, я реально не знаю, о чем конкретно этот ролик, но за основу могу взять донатного дебила школьника, а также наборного долбоеба, который решил меня попреследовать. Все в лучших традициях моих роликов на дарк П. приятного просмотра владимир вдова на связи и он уже готов рвать и метать наверное откроем правила а я знаете как лучше сделаю я открою их на втором экране своем побудем немного в шкуре якобы обычного горожанина лицом ксения раз лицом ксения два лицом... Сладкий, я тебе А что? Ой. А ты, ты тоже будешь его носить? Был? Блядь, что за извращенцы? Ее вашу мать? Есть что-то более интересное? Очень, да. Если... ну вы вообще как выкупаете? он берет челок, крадет спустя 15 секунд он какому-то другому рандомному человеку говорит ну забирайся он тебе нужен я его просто так по факту уже получается связал и зачем что ты делаешь блять Расфейс. Алло. Ты чё делаешь, Расфейс? Пойдем отсюда, не надо Мишу. А, я сейчас тогда сделаю вот так вот. Кого-то хера он берет, приз. Ты че делаешь? Правило администрации 14 пункт. Администрации ниже спонсора запрещено проводить фаст разборки. Фаст разборки считается следующим. Если вы за РП профессию увидели нарушение правил и начинаете принимать какие-либо меры. Поскольку у этого челика донатный создатель, а это значит, что он может проводить такие разборки в РП профессии, но он их не проводит. Он просто застопорил РП процесс, который сам же и создал. Тем более, если начинать с самого-самого старта, то он связал непонятно зачем. Потом предложил меня отдать какому-то типу, потому что он сам не знает, что делать с заложником. После этого он берет меня фризит и начинает что-то делать непонятно зачем и что. Как итог, он фризит меня на какое-то время. Я не понимаю, что происходит, зачем меня зафризили. И беру себя и, естественно, расфриживаю, потому что мне никто ничего не сказал. Он просто стоит молча, фризит меня и все. Ну, то есть, наказание он мне не выдает, но все равно пытается мешать мне проводить время на серваке. И непонятно зачем он делает это молча. Да, в своих роликах я делаю что-то похожее. Но если я наказываю челика, я это делаю сразу и бесповоротно. Я это делаю до достаточно быстро они мешают как-то другому человеку проводить время на серваке. Баню тебя. За что? За нон -рп? В чем нон-рп? Зови Я админа. Что ты блядь делаешь? Бау, я, я тебе за админа бьюсь Какой админ обу? Ты на ровном месте хуй не упорешь. Зови админа Что ты, блять, творишь? Ладно Админа зови Что за хуйня, блять? Донат создатель. Полетели в админ зону. Что ты нахуй делаешь, ёб твою мать, бля? Что ты, блядь, творишь, придурок, сука? Выдали бан. фризили на ровном месте. Пастор сбор, получается. Ну, я давай сейчас, а я объясню тебе, Куста. А, я могу? Да, я могу. Подожди, а я могу, типа, его забанить? Я, по-моему, не могу. Нет? я могу его забанить я давай объясню ситуацию а? сейчас я стою вон там в гетто за фонтана меня кто-то берет заковывает утаскивает в другую улицу соседнюю и потом меня расковывает оказывается он берет, фризит. Я говорю, фризит, что ты делаешь? Я в итоге не слышу нормального ответа на просьбу расфризить. Я, потому что я не понимаю причины фриза своего. И он берет меня снова фри... <смех> фризить пытается. Я спрашиваю, в чем причина? Он говорит, у тебя нон-РП? В каком, блядь, месте нон-РП? Непонятно. То есть он просто подошел, прервал там какой-то РП процесс, кажется, похищением. Я против этого ничего не имею. Вот. И я себя расфриживаю. Он говорит, у тебя теперь еще и на То есть мне нормально не объяснили, за, за какие хером меня фризят, а у меня еще оказывается типа админобуз, да нихуя себе, ты нормально объясни причину, что ты делаешь? И в итоге, за что ты мне бан выписал? Нонрп, в чем нонрп, давай-ка объясни. Я ну, что, Так, и вот, что? Ты... Ты... Я ему завязал, э, Он берет и пишет. Ну да, Это я беру и пишу. У меня, например, язык жестов, прикинь, есть. Кстати, достаточно рабочее объяснение, почему ты пишешь в чат, когда у тебя связаны руки и завязан рот. Пальцы-то никто не связывал, правильно? Правильно, значит, можно пользоваться языком жестов и писать что-либо в чат. Язык жестов. Что тебе не нравится? Это я не баг, это вполне... Я, я это могу вот так вот объяснить, тебя? то, что я на языке жестов э, руками э, в пределах разумного начинаю водить и спрашиваю, типа, зачем что такое? Я, я, я, э, я, я головка <плывут> от хуя, ты что делаешь, блядь? Ого. Ого. Что ты нахуй <плывут> творишь, блядь? Животное, блядское. Ну, что ты нахуй делаешь? Однояйцевый, блядь. Я тебя спрашиваю. Ты что делаешь, сука? Можешь что мне делать? Как ты думаешь? Ты хуесос, ты что делаешь, упал. я тебя спрашиваю. Да он ублюдок, ебаный. Ну это шо? админобус получается. И сейчас неадекватное поведение. Сколько ему максималка светит? Милкая блядота. Все нормально тоже убирается, нормально вместе его обсирает, Это метагенник. Нормально. Матом тем более. Иди отсюда вообще нахуй. Что ты тут забыл? Да да да, да, сбор... Я Сразу... тебя нахуй сейчас Это выкину с разборки, блять Названиваешь мне, Иди. бегаешь давай, давай. В итоге у него админобус Скилл на разборках два раза Дальше что еще? Я могу вот в Ты часах ему выдать Я могу этому ублюдку мелкому часа? выдать сейчас В часах, да Шесть часов админобус Дальше что у нас? Вмешательство в работу, э, помеха пров... Смотри, у него вмешательство в работу также, Потому что у нас идет разборка Он берет в итоге, убивает меня И прерывает тем самым разборку уже два раза а получается 3 часа еще плюс ему идет. Как тебе вариант такой? 9. В принципе. Знаешь, благодаря. Ой, которой... 9 часов. У него вмешательство в работу 7? и одни на бус. Ублюдок ебаный, куда ты уходишь? Слушай, я уже ему выдал наказание 9 часов. Я тогда могу его жалобу закрыть, или ты ее закрой. На оценку поставлю. Ага, я тебя. могу. Ага, все, спасибо. Все, до сюда На госов я не буду быковать, я против только бандитов. Потому что, ну вы сами видите, кто за них играет. Типа, чел меня, блять, связал на ровном месте, просто так у него я тебя буду насиловать. Сука, он не в меня ему, У него с головой не все в порядке, это неадекватный человек. У-у-у-у-у. Я больше, сук, ебатель, больших блантов, уничтожитель, сероповыпиватель. Дизайнерских тряпок носитель, тебя выключатель. Белый, но во мне краситель. Что -то, что -то Батя в детский сад зашел или куда? Буду дебил, блять. Так давайте. Они рюкзаки в школу забивают, блять! Пиздец! Давайте потом второй. на матерсу, блять! Блять, Ебать! На физру идут мужики! Мне прям надо, чтобы прям по фаншую было. И зачем? Че на меня? Прости, по-другому тебя просто не знаю. О, на меня жалова, нифига. И зачем? Что и зачем? В смысле, я понимаю язык жестов. Показываю на пальцах, потому что так надо. Все. Мы собираемся продать, короче... Твои органы. Знакомьтесь, это долбоеб, который будет на протяжении всего ролика пытаться продать меня за маньяка. Отмечу то, что это наборный модератор, и то, что он, кроме меня, никого в заложнике особо-то и не пытался собрать. Сейчас, погоди минуту. Твои красивые сочные органы. Все, товарищи, забрал все средства связи. Давай я ему сковырнул. что нибудь ну, чё у него может? Давай Нам ушко сдохнет, отрежем. Уши ковырнем. Ушко. Нам товар открыть нельзя. Давай ухо отрежем. Нет. Хорош. Хорош. Мега хорош. Мега хорош. Мега хорош, чел. Докажи, что я, блять, позвал кого-то. Братиш, братиш. Просто лицом к сне. Раз. Лицом к сине, два. Вообще это улица. Сколько денег у тебя? Да. Вот. Владимир, да. Бежал бы, я себе его заберу. Смотри, а где тут на НРП? На ФРП, да. Это... Можно я ему объясню? Он вроде бы адекватный. А, смотри, если бы вы меня, к примеру, грабили, не знаю, в гетто каком-нибудь или же на закрытой территории, то вопросов бы, в принципе, не было. А, но вы это сделали посреди улицы в элитном районе возле одного из домов. А, так делать нельзя. Вот. То есть, это, я делать поэтому нельзя выдал это... армию ТРП. И тем более, ну да, там у меня есть катана, на нее феррерп и какой-нибудь там, не знаю, 3-1-3 не распространяется. И это не считается нарушением. Да, на нее там пункты Феррп не распространяются, некоторые вот. два пункта там не распространяются. Ну да, типа я могу ее достать. И на будущее, если вы хотите грабить, выбирайте место такое, чтобы людей посторонних не было, и оно не было общественным. Переход вон тот темный со спуском в подземку вполне подойдет. Гетто, абсолютно любая почти точка. Вот, подойдет. Вот Но не улица, а прямо в литке. Я могу с, э, с друга твоего бан снять э, сейчас. Как его нет? А, смотрите, у нас есть заложника собака. Да зачем а мне ваша собака? Собаку? Это не человек. Я вам сказал, а. у вас месяц, на раздумье одна минута. Братан, братан. Ладно, хорошо. у Нас 6 тысяч от бомжа. Сипи, я сюда не лезу, не мои разборки, я просто стою. Собака, прось, собаку, прощай, мы умрем. Ради себя собачка. Тебя должна выбирать. Стойте. Прости. Пойдем, не кроури. Расстреливайте нас. Расстреливайте, так, расстреливайте. лучше арисовывайте, арисовывайте. арисовывайте. Ебать, арисовывайте. так спокойно, расстреливайте нет, нас расстреливайте. Арисуем их нет, не арисовываем. Арисовываем. Ебать, арисовываем. Они арисовываем. Даже, арисовываем. даже адекватные какие-то, я не хочу их трогать нет, нет, нет, нет, я побежал дальше искать долбоебов Они так вышли уже отчаянно, расстреливайте нас Пацан, можно, нам, пожалуйста, продать базу? Можно продать базу? Про Продай базу за нет. сколько нет. хочешь Цена, твоя цена, твоя Но цена Нам сразу нужна база Нам сразу нужна база Дают, 10, дают 20к, и ты даешь Нин базу. Не. на базу. Нет. Что, что Он вези? ломал мою дверь. В этом фрагменте я застраиваю свою типа базу. Не ставлю туда маники, потому что они мне не нужны. Мне не кайф сидеть на маниках, я уже это перерос. По закону жанра ко мне начинают захаживать разного рода долбоебы. В основном это бандиты младшие, все те же самые. <музыка> Вложи, Сука, я отказываюсь понимать логику микробандитов Вы приходите к челу, пытаетесь с ним завести диалог И тут же начинаете ломать его квартиру Позже, блять, определитесь, чем вы хотите заняться Ладно это, ладно, окей, бывает такое На микробандитах частое явление Но когда вам бьют за это ебальники Почему вы удивляетесь тому, что вас все-таки отправили на спавн? Кого-то Тут еще нельзя нормально да. пройти, надо пробить. Эй, осуждаю! Э. Ты че? Ты, ты что, туда? дядя? Кто это такой? Щас. И вот тут у нас да. пропада, то есть это еще щели недостаточно, чтобы пройти нормально. Ебанутый, зачем да. че вы лезете, блять? Вам же ясно сказали. Ты что чего убиваешь? Чи вы? Или это а не вы? А, а, Нет, это чел, вот этот. Я зак. И... Да, это он скаданчик игра еще будет. И что? Да, значит, что... ни хуй лезть. Ну, и то, да, за что ты их. Ты... За что ты их убил? И что? Люблю большую стенку. И что? Не будете улетать. И что? Блять, они полезли ко мне в квартиру, один начал сломом пытаться что-то ломать, пиздец, и удивляется, что я им ебальники бью. Я тебя На строих. Какой момент? Да, троих, троих. Момент того, то, что мы пришли к тебе маники ставить, ты приходишь с кота на наши всех убиваешь. То есть ты в банк приходишь ставить маники и пытаешься взломать там двери? В смысле? Ну, по крайней мере, это был не я. Да в... мне похуй, вы втроём тогда он пришли. Он ну, если нет вы пришли ломать если мне дверь, дверь пробовать он делает. достал отмычку, стала блять, мне скрин демку? кинуть, нет, где нет. у тебя долбоеб твой стоит я один могу, из троих показывай демку, там будет видно, что чел, который третий или второй долбоеб из вас троих стоит выпрямил руку с отмычкой. это значит то, что он ломает дверь, сука, я же не дебил. Давай покажу тебе дамку. Мне нахуй она О, не нужна, мне и вся... так она пишется. Хочешь показывать? Давай. Ебать, то есть, а, чел, ты, как, как думаешь, чел, который да, хочет я. прийти манике поставить в банк, якобы, он берет Мы отмычку и его не за двери становится? А? Если как вы говорите, нарушение нет. Но он с отмычкой Конечно, подошел, нет, один нет, нет, из а этих троих челиков, и они потом начали убегать. Да, я тебе давай с... посмотрим темпы. я уже помню Ну давайте, давай, смотрите, давай, давай, я давай, пока давай, пойду давай. поиграю давай. Итог жалобы такой, то что я капитальный красавчик и все сделал правильно Типа у них логика такая, то есть мы ходим все, всегда втроем, мы команда А как только один из них начинает что-то делать, да нет, это не я, это он Вот с ним разбирайся, а за что ты меня убил, я просто с ним был рядом и ходил с ним тоже рядом 1 X 1 Дальше Пошел. Ээээ, сейчас. Пошел. иди. Куда? Я на улице стол. Предъявил паспорт. Код паспорта лишь вышел. А, стоп, погоди, погоди, погоди, погоди, лицом тебе раз, лицом к 2, лицом к сне 3. Ну вот, как видите, меня убили. У меня начинается новая жизнь. И я не иду на место смерти точь-в-точь, -в, -точь, в этот же самый подъезд. Но ну, поскольку у меня дом находится прямо напротив них, мне приходится проходить мимо их дома. Но что мы имеем в итоге? Обиженного школьника, который с первой жалобы не смог меня наказать, хочет подать жалобу по хуйне второй раз. Смотри, на тебя жалоба за. А так получается. И... НЛР. У тебя НЛР. В смысле, НЛР? Ну, признаешь, нет? признаешь признаешь нету а мне ситуацию Сейчас, объясни. Ну ты не признаешь Налвера. Да? Ситуацию объясни сначала, что ты хочешь от меня. No, получается ты зашел к нам на базу, а, я тебя поставил сюкнета, достал катану, мы тебя убили. Я тебя понимаю. Ты приходишь обратно, проходишь через нашу базу, закрываешь свою хату и убегаешь. У тебя и Налвер. Ну. Вообще-то у меня хата находится прямо рядом с вашей базой. Я шел к себе домой. Ну, так я, я и говорю. Ты не мог идти, получается, к себе домой. Так я не у себя дома сдох, хаты. ведь. Ну, ты пробежал мимо нашей хаты. Ну, я шел ну, к себе домой, там, вижу, где я, я не умирал. Ну, короче, чикай демку мою. Один так солидный... а что ты от меня хочешь? Два, я что, целенаправленно опять хотите, на место смерти пришел? Есть. Ну... В смысле, я домой к себе иду, меня дома не убивали Но, в ты моем тоже... доме. А в И ну, Пошли в да. Вот после этого небольшого фрагмента Объясните мне, пожалуйста, в комментариях Как можно себя нормально вести в ответ на какие-то выпады Или же вопросы от этих долбоебов Вот, правило новой жизни После смерти по любой причине Забывается Запрещено ваш убийца, обстоятельства и место смерти район. Запрещено возвращаться на место Радуйтесь. смерти В течение 7 минут Даже если это ваша квартира, магазин, дом Меня не убивали в моем Радуйтесь. доме, я шел к себе домой Он сам сейчас об этом сказал Убили меня в другом месте, я туда намеренно Радуйтесь. не приходил Дальше прочитай. Радуйтесь, я подмышки хендер шландер При рейде запрещено возвращаться на территорию район, в котором вас убили в, в течение 10 минут. Рейда никакого не было. А я подмышки хендер шландр... шландер спонул. Не заваливший бальник, я тебя влюблю меху разборкам. Где тебя убили? Меня убили вон в их доме. А он говорит по жалобе, то, что я вот пришел к себе домой, проходя через их вот эту вот квартиру Ну, логично, что я буду через нее проходить, потому что они рядом находятся Ему так хочется, чтобы мне бан выписали, пиздец, серьезно, из-за того, что я их пишу. Ну, что там, смотреть-то я не могу, понять Сейчас момент ищет ну, а какой он момент тебе хочет показать так конкретно? То, что если я иду к себе домой, я прохожу через их квартиру, ну, понятное дело, она у них, посмотри, где начинается, где заканчивается. Типа, ты подойди, просто глянь. Давай, пиздани что-нибудь в микрофон. На ну, по темке видно, что убили тебя в здании, а ты прошел мимо по улице, так что твоей вины здесь нет, я могу тебя отпустить. Ну, отлично, я пошел. Стой. Стой, стой, стой. Блять, Лицом к сене раз, лицом к сене два, лицом к сене... вот. А, у него... у него... Ага как же они жидко обсираются, когда веет кота на пиздец. Обожаю эту реакцию. А, у него, и а, а, они не успевают ничего сказать и все сразу улетают на спавн. Вышел, а, вышел. А вышел, вышел, вышел, выходим, это выходим, выходим это раз, раз. вышел раз, вышел два. Выходим, выходим, вышел раз, вышел два, вышел три. Стой, стой, стой! Нет, стой не его не надо, надо, надо, его надо, его надо, надо. Не, надо. не, не трожь, он вышел, я сказал вышел, тебе не надо. Да стой, лицо к стенке, давай 10 тысяч, 10 тысяч, давай. Давай 10. Ничего особенного, просто люди развлекаются. Ебать! Ебать! Я просто там пол кухни распидорасил этим мечом. Я не хочу, чтобы меня грабили, они заебали уже. Нигде бы не ни находились, чела просто ставят лицом к стене. Типа, А лицом к стене, сука, давай деньги, блять. Третье мнение, твое третье решение. Ребят, какая-то уже по счету попытка этого долбоеба связать меня в каком-либо месте. В течение всего ролика, пожалуйста, посчитайте и напишите в комментарии. Соси хуй. Подошел просто так взять, заковать в наручники. ПМ пошел нахуй. А вот это, ребята, уже НЛР, потому что он в момент убийства, ну, уже вряд ли бы услышал, что я ему говорю, будет это реальная жизнь. А тут он уже начиная новую жизнь, знает, кому и что надо написать, и в ответ на что. это, это же НЛР! Молли. Бан. У него уже новая жизнь началась, а он мне пишет. Ну все, пойдем тогда. Куда ты? Ты где? Ты где? Я... Предъявил паспорт. Код паспорта решетка 7308. Город решетка 1. Ну давай. Смотри, смотри. Смотри. Хочешь продам пушку? Хочешь продам пушку? Калишовка восемь тысяч. Восемька. Ладно. Mm -hmm. Ну так летём mm -hmm. к сене. Пиздец он переменчивый. Собственно. Здесь канап. Понимаю, понимаю. пиздец у него перепады на стране то он хочет мне продать пушку то он этой пушкой меня хочет ограбить он как вообще нормальный нет что покупает я не понимаю это не Может, да да я о том же не наставляет это не наставляет да, а сам сам сам сам сам сам можете Но. отойти от двери. можете я отойти отверстия я сама а, а, а, а почему мы его берем смотрите я не понимаю Кирилл так больше да молодцы так сколько стоит сколько стоит ну за него это хороший такой гражданин. Какой? Ну. Знает из этих жестов. Стоп, да? мне просто интерес... 100, 100. 100, 100, 100 мне интересно, сколько 100, 100 вы получили. Стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, тысяч стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп, чего Оружие-то Внимание, чел, который пришел меня выкупать у маньяков. Угадайте, что он начал делать с маньяками. Нет, он не передавал им деньги. Он решил их, сука, ограбить. Ёб вашу мать, да что у них в голове? Ну просто, я реально я отказываюсь понимать их логику. Ты сначала приходишь по объявлению, чтобы выкупить какого-то человека. И тут тебе резко приходит в голову мысль, а давайте-ка я их ограблю. Итог такой, то что все остались с разбитыми ебальниками, один я стою связанный. Понимаете, как бы это... Ограбление, Сука, да? вы там, блядь, будете оружие обсуждать, или что? Нахуй не стреляться начали? Блядь, сюда, они сюда, просто блядь. ж хотели меня продать! Нахуй не начали стреляться! Что за долбоёбы? Закупай, да, закупай. Тут еще один остался у них. Так, стоять, мордой. Долбоёбы. Под... На <связь> ну нахуй я тут стою. наконец Че, что ограбили тебя спасибо он типа мне игру так испортить захотел серьезно блядь то есть он блядь их всех поубивал меня нахуй не забрал серьезно летем с раз, летем с ней два с ой прости пожалуйста бля такой он оригинально постоянно за мной бегает это он так на меня обозлился теперь за мной бегает постоянно Давай, серьезно Живи. Спасибо. Да, не за что. <связывающие> вот О -о. его не видите. Вот его не видите. Хорошо? И ниже. А мордой пол, мордой пол, быстро. Кто встал Кто пол. ничего не Кто вызывал? Вы вызывали. Ах! давай сосать блять я на него не кинусь потому что это будет на норпе его убили его убили стоять стоять все с вами все хорошо все слава богу живите тут кайфуйте от жизни все пройти да я учитывал делис ты только стал дал Продал. Вот. Продал. То есть он жалобу он подал на меня, Продал. блядь. пиздец. Ч ⁇ такое? Что еще раз повтори? Ну, не шути Почему? Ты же на меня пожаловался Не понял Что это за хуйня Ты что делаешь Ну смотри я записал первый админобус Ты на меня пожаловался Я прилетел и так сюда ты меня берешь, От, таскаешь. Откуда ты знаешь что, что я на тебя? Потому пожал, что у и... нас была ситуация с тобой. а Ты берешь меня нахуй и опять утаскиваешь, блядь. Долбоёб совсем. Че я ты откуда творишь, откуда? блядь? Искурд, Если у вас даже после этого фрагмента есть какие-то вопросы ко мне из разряда "Почему ты так с ними общаешься?", я умываю руки, я перестаю вам объяснять то, что это долбоёбы, у которых отсутствует хоть какая-то логика. Это тот же самый микробандит из начала ролика. Он уже отсидел свое наказание и снова начинает творить хуйню. Слушаем, адмен. Мандел, мандел. <связать> uh, нет, смотри призна... прикол да, какой он... у него фрикил он... уже да он у него фрикил админобус заткни пиздак свой блядь. <связать> конченый блядь, еблан ты бледота мелкая. Что ты, а блядота, блядота, мелкая что ты делаешь тебе вчера 9 часов не хватило пидораст мелкий тебе пидораст не хватило 9 часов блядь, что ты нахуй творишь смотри сколько за админобус иначе что ты сделаешь опять убьешь меня долбоеб у меня мод. теперь чтобы ты меня, еблан, не мог убивать. Блять, да что закончены нахуй. А я ему а могу это... максималку так. саму... Я ему пермачу выдам сейчас. Ну, за что пермач? За то, что ты, ты пидарас гнилой. <смех> Малолетний ублюдок которого пиздить надо по ногам, блядь, палкой Чё Прямо ты пиздак свой очень... завалил, гнида мелкая 10 ер old Тебе вчера Снимать, мало с... было? Тебе вчера мало было 9 часов и... влетело, а? Долбоёб, за админобус а, админобус 9 часов, да? У него вчера уже было за админобусы а, по меху разборкам 9 часов Вот он, смотри, он же жалобу подал на меня, потому что я его убил, Шиндер. правильно понимаю? Шиндер. Гондон мелкий, алё Открой ебальник, подай хм. звук Чё ты хочешь? Чё ты позвонил мне? Чё позвонил? Голос подай, собака. Ты меня забанил, я убил этот банк. Потом а ты меня второй раз угомил. Чё, блядь? Н-нахуй мне это написал, блядь! А ну-ка, лисун к стеночке, гражданин. Опа! Опа, так, да. Сейчас, строитель на месте. А, не, не, не, за тебя этот.. Пускай за тебя платят. Я вот так вот сделаю. Слышь, можно я да? Ну только если руки отрезать, вот если ручки отрежешь ему, то в принципе, думаю... Давай ну... пальцы, так будет, ну, он не сдохнет и может ну, разразоваться не сможет. Ну давай раз пальцы тогда, да. Отрежу. Внимание, это снова тот самый болванчик в черном, который пытается меня преследовать на протяжении всего ролика. В этот раз он нарушил правила нон-РП, а именно маньяк, за которого он играет, не может сотрудничать с бандитами. Но его почему-то это вообще никак не колышет, и он продолжает сотрудничать с бандитом, просить выкуп за меня, ну и все в таком духе. Помимо всего этого, это все тот же наборный модератор. Недонатный, повторюсь, наборный человек, который проходил набор в администрацию. На вызов А, у меня есть человек, который купит Алло, его. добрый день. Вот смотрите, у нас тут, короче, в заложниках получается человек. И у него обе руки сломаны. Как он, как, то есть, известно, он очень важный человек. Так что можете прийти на вышку, дать выкуп. Выкуп 10 тысяч. На вышке. Сейчас я подам, он пропал. Сейчас. Вот, я подал этот вызов, Это но он какой-то важный. важный, я не знаю, да, ой, <свят> понимаю, ладно, ну так вот, 10 тысяч и он ваш. Начнете, ой, начнете. стрелять, вот, и он взорвется, как дабы. бы. На хуй мне звонит С вот той стеночке, я ухожу и вы его развязываете. Я передал деньги, освободите, пожалуйста. Все, да, вот давайте вот к этой вот стеночке личиком, чтобы я ушел. Ну личиком это, давайте не надо. Ну хорошо, все, вот, Всего доброго. Три, два, один. Все, баба. Окей, теперь я могу его найти. И въебать. Пиздец, у меня ролик, наверное, будет состоять на 90% из того, как я наказываю бандитов или же нелегалов, которые решают меня публиковать. Если вы хотите огорчать каких-нибудь микробандитов на этом серваке, то катана ваше призвание. Просто берете ее, в какой-то момент достаете, и феррерп отключается. О, О, это О, это ж ты был. Танки Немецкие танки, а? Ай! Ай! А танки! Ты разови! Меня скрой Нет, а ты ты сейчас убил. Месть! Лай ее Какая месть? А чё, за а то, что он меня а продал! меня. А продал? Да. Кому продал? Полицейским. Keep up, go